получить вход в личный кабинет на сайт пенсионного фонда Украины. Вот адрес. Так, чтобы нам войти, нужно будет иметь сертификат. Выбираем самый простой, распространенный сайт Приватбанка. Сейчас покажем, как получить этот сертификат. Для получения сертификата подписи открываем сайт банкией, нажимаем вкладку «Онлайн-сервисы», попадаем, получать сертификат. Здесь вводите свой номер телефона, актеризируетесь, сохраняете файл, запоминаете имя и куда сохранили. Ничего сложного нет, я думаю. Возвращаемся на портал Google.ua. Нажимаем кнопку вход вверху справа. Указываем, что авторизируемся с помощью ключа повышенного приватбанка. Указываем файл ключа, который вам был здесь дан с вашим идентификационным кодом. Вводим пароль, который вы задавали при Авторизация. Пробуем отключиться. Получаем ответ. Сервер неудавшееся подключение. Ну, такое бывает. Пробуем. Если что-то не получается, пробуем проверить сертификат. Сейчас покажу как. Переходим назад на сайт AskRevoBank.ey. Сервисы. Онлайн-сервисы нажимаем. Выбираем проверить сертификат. Показываем, что робот. И сюда покажем, где находится файл вашего сертификата. Нажимаем проверить. Если что-то не получается, заходим в чат и спрашиваем у представителей Приватбанка, какая есть причина. Возможно, брак сертификата или еще что-то. На этом все.